показывал вам то, что здесь будет мост. И вот он, пожалуйста. Он есть. Зелень, почки распускаются, птички поют. Красота, обалденно. И у нас здесь будет комплекс просто база отдыха. Тридцать 30... 5,8 квадратных метров. По сути дела, 36 квадратных метров. Классная, большая. Ну, как бы, вроде маленькие, а вроде не маленькие. Вот смотрите, давайте представим то, что я гопник чебаркульский. Вот сижу, нормально, в принципе, помещаюсь. Если стульчик, то он нормально. Там у нас санузел, там у нас кухня. Это у нас прекрасная спальня с вот таким окном. И, конечно же, огромнейшая планировочка. Это вот такая квартирка 54 квадратных метра. Если вы не хотите типичный квартирник, где у вас, в принципе, все скучно и уныло, что вам сюда, здесь все будут постоянно улыбаться. Дорогущие, прекрасные телезрители, друзья, мы находимся на Мацесте. И это у нас улица Измайловская. Смотрите, прекрасная, ровная, идеальная асфальтированная улица. Здесь же у нас остановка общественного транспорта. Вот здесь вот буквально в каких-то ну, может быть 200 метров максимум и к вашему вниманию смотрите сквозь зелень туда куда поворачивает камаза база база камаза находятся наши измайловские дачи представляете какой груженный камаз в нем еще кубов 6-7 бетона и вот он едет по этому мосту, которого не было. Мы имеем мост, дорогие друзья, на Измаловских дачах. Раньше я ходил здесь по реке и реально показывал вам то, что здесь будет мост. И вот он, пожалуйста, он есть. Мост стоит, обещанный мост, который я анонсировал ранее. Этот мост ведет к нашим измайловским дачам. Это у нас будет своя собственная набережная реки, а мы на Мацесте, дорогие мои. Смотрите еще раз внимательно. Это просто произведение искусства, природного искусства. Река Мацеста. Мы на Мацесте, я иду к нашему ЖК. Сквозь лес зелень, почки распускаются, птички поют. Красота, обалденно. Классный комплекс, можно сказать, у горы у горы, там реально гора, прям в сердце Мацесты, в лесу, у леса, у реки, с идеальными подъездными путями. Круто, согласитесь, дорогие мои. Идемте вместе со мной. Сейчас я буду показывать то, что у нас здесь есть. А здесь у нас сейчас очень вкусные, замечательные предложения. Есть беспроцентная рассрочка и, конечно же, дешевые цены. Кратчайшие сроки сдачи. Весь комплекс у нас завершается, закругляется. Можно сказать, практически в ближайшее время до конца года. И у нас здесь будет... Комплекс просто база отдыха. Я ее иногда сравниваю, все это место, с туристической базой Шахе-Шале. Так, обхожу я вот так. Забейте, что такое Шале, Шахе. Как он правильно, да? База отдыха Шахе. И вот здесь у нас будут бассейны, зона пати, воркаут-зоны, спортивные зоны, места отдыха. И помимо всего этого у нас здесь бассейн у реки, у горной реки. Вы сможете... Пойти в речки, покупаться, пополоскаться, А потом тут же, вот где нахожусь я, будет большущий бассейн. Точно по размерам сейчас не скажу, но он большой будет бассейн. Вокруг него будут лежаки и у него будет алкаш-бар. Что такое алкаш-бар? Это, по-моему, когда вы приходите, а у вас кафе, вам наливают напитки, всякие дела. Ну, понятно, что здесь все не включено, а за отдельную плату, само собой разумеется. Ну и вот это все наша большущая территория. У Повторяюсь и рассказываю. Смотрите, какая красота, природа, классные дома. Территория будет просто восхитительная. Минимальные площади здесь 20 квадратных метров. Максимальные площади это у нас 55. Ну и, конечно же, комплекс Измайловской дачи расположен в экологическом чистом месте. Лягушки, слышите? Собрать не дадут. Лягушки подтверждают стопудово. И, конечно же, у нас здесь на ровном месте мы находимся. На Мацесте, в окружении реликтового леса. И здесь максимально все деревья постараются сохранить, чтобы здесь было просто умиротворение, тишина, природа. Птички и лягушки, и лягушки, услышав меня, заткнулись. Скажут, что за дурак орет, грубо сюда Так, еще раз, давайте-ка зайдем в какой-нибудь домик. Какой вам больше нравится? Там у нас один, это второй. Там в номерах уже, в номерах, говорю, в квартирках ведутся ремонты. Договор купли-продажи. В каких-то домах у нас уже есть регистрация в Росреестре. Можно даже провести ипотеку. А в каких-то еще нет. Ну, давайте, давайте на примере вот этого, наверное, дома посмотрим. Как правило, все планировочки идентичные, стандартные. Здесь будет около ста с лишним парковочных машин мест на парковку туда дальше. Здесь у нас будет множество дополнительных парковочных мест. И давайте зайдем, давайте на примере дома номер 3. Везде там у нас делают кровлю, в подъездах ведутся работы. В общем, территория комплекса составляет 1,3 гектара. На территории комплекса располагается всего 7 трехэтажных домиков с панорамными окнами. Это у нас подъезд дома номер 3. Free. free, free, free. Free это на английском 3. Так, вот такой вот большой, хороший, широкий холл. Коридор широких, хороших размеров. Потолки у нас в каждом помещении, неважно в том или в этом, это у нас 3, 3, получается 3 метра 30 сантиметров. Также все номера у нас продаются с черновой отделкой. Ну ничего, ремонт сами сделаете. Фишка первых этажей, то что у нас здесь, смотрите, вот такие вот, ну к примеру, да, тут строительными материалами все завалено. Вот такая плитка будет в коридоре. Видите, штукатурки навезли, всего полно. На первых этажах у нас вот такая возможность открытия, открывания балконов. Вот такие вот балкончики. И, конечно же, у вас вот он балкончик. И там у нас будет французский балкончик. Один полноценный, один французский. И вот у нас там, видите, в том первом корпусе уже вовсю ведутся внутренние девочные работы и фасадные. Он завесен а, лесами. По всей территории будет видеонаблюдение. Он завешен лесами, первый корпус, и вот этими вот всякими нашими строительными обвесами, которые прикрывают ход ведения работ, Хотя можно было и не завешивать. Кто, как говорится, здесь в лесу это все видит. Ладно, по первых этажу понятно я предлагаю сразу подниматься на второй этаж все коммуникации центральные есть беспроцентная рассрочечка, рассрочечка, дорогие друзья так ну и что на второй этаж мы поднимаемся и чем тут примерно давайте-ка да по наличию вообще любую выбирать вот эту квартиру хотите дорогие друзья 30 и 8 квадратных метров, по сути дела 36 квадратных метров, классная, большая, открываем окна тонированные, поэтому вам может казаться то, что здесь темно, но здесь не темно, здесь мы видим, что идеальная однокомнатная квартира, красота с прекрасным видом, балконом и видом на зелень. Обратите внимание, и квартиру такую можно купить, вот именно эту, с классным видом и кайфовать. И меня благодарить, на бассейн смотреть, прекрасно жить. Очень высокие потолки. 3,3 метра, я думаю, тут даже больше, 3,5, наверное, будет. Смотрите, начали разводить коммуникации, то есть это непосредственно здесь будет у нас щит водоснабжения и отопления. Идемте сюда. Давайте покажу примерно планировочки. На данный момент вот эта площадь 28,7 квадратных метров. Видим два большущих, широких, Затонированных окна. Блин, вот единственное, мне кажется, вот был бы балкончик побольше, было бы вообще зачетно. А так, в принципе, обалденно. Вот, смотрите, да, вид повыше с третьего этажа. В домиков нет лифтов, но ну и не надо. Зато они три этажа, как говорится, на третий этаж подняться можно. Маленький, ну, как бы, мы вроде маленькие, а вроде не маленький. Вот, смотрите, давайте представим то, что я гопник Чебаркульский. Вот сижу, нормально, в принципе, помещаюсь. Если стульчик, то нормально. Если ноги не протягивать, то, как говорится, можно на балконе сидеть. Как бы, в принципе, нормально. Самое главное, что балкон есть Жаль, что он э, не такой большой, как хотелось бы, но он есть. И вот такие вот квартирочки можно покупать, пожалуйста, от 7 миллионов рублей. Красота, обалденная, классная квартира, идеальная однокомнатная квартира. Эм, Хорошая, правильная, квадратной формы с двумя окнами. Следующая квартира 45 квадратных метров. И данную квартирушечку можно купить по 250 тысяч рублей за квадрат. Идеальная однокомнатная квартира прекрасно зонируется с классным видом на зону пати, бассейн. Зона воркаут, развлечения, балкончик. Там у нас кафе. Зона будет непосредственно для проведения мероприятий. То есть такая, как сцена импровизирована, как в шикарном, жирном турецком отеле. Ну и с классными видами. Видите, да? Там у нас санузел, там у нас кухня. Это у нас прекрасная спальня с вот таким окном на территорию нашего измайловского комплекса. Измайловские дачи. Мы реально в лесу. Мы тут набираемся здоровья. Впитываем природу, набираемся сил. Заряжаемся, чтобы жить Долго. Сколько? 200 лет. 200 лет, чтобы жить, как говорится, сломаем стереотипы, будем вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, купаться в бассейны. Закаляйся, если хочешь быть здоров, и в измайловских дачах проживать, Жизнью наслаждаться вот в такой примерно квартире. Желаю я каждому жить до 200 лет. Ладно, что-то меня опять, охренеть, куда понесло. Так, вот такая вот еще одна прикольная квартирочка. И данная квартирочка, это у нас 35 квадратных метров. Ну, зато вы, вы посмотрите, какая она классная. За 9 мультусионов рублей можно купить жирную вот такую квартиру. Ну, на самом деле, есть скидки. Сразу же говорю, дорогие друзья, цены не окончательные. Опять прекрасные наши стандартные два окна. Идеальная, правильной формы квартирка. Здесь у нас, давайте-ка, он там санузел, Кухня. здесь у нас парам-пам-пам, вот такая комната, вау, живи, пожалуйста, неблагодари, мой друг, следующая квартирка, эта квартирка, конечно, немножечко такая дурочковатая, по причине того, что, смотрите, она как бы, ну, может быть и нормально, Чего, хорошая, классная квартирка, с прекраснейшим видом, куда, на соседнюю территорию нашего комплекса и на четвертый корпус, в принципе, тоже нормально, тоже нормально. Не забываем, территория у нас больше гектара. Здесь и парковочные места, здесь все у нас помещается. Самое главное, застройщик строит данный комплекс в стиле турбазы. <coughs> То есть вы живете на территории комплекса, где у вас и бассейн, и все дела, и в принципе балдеж. Вот эту квартирку вот забрали. Ну, в принципе, есть... За 6 миллионов вот такую могу организовать. Ну, она а студия, студии, видите, темная. Ну, как бы... 5500, хрен с ним, найду такую. Найду 5500. Смотрите, сюда, вот с таким балконом. И вот такой вот... Это что? Э, дерево. Ты чего тут? -то? Тут моя квартира. Убираю свои лапки, веточки. Короче, надо будет веточки подрезать, потому что, видите, она прям во время ветра будет вот так вот фасад дома портить. Ну, я думаю, работяги это сделают, которые будут это делать. Смотрите, природа, птички. Не видите этих идиотов в полуголых в трусах, которые там в бассейне плещутся. А вы здесь, вон, смотрите на, на зелень, на деревья, на гору, на природу. Как бы у комплекса много своих плюсов и много своих минусов. Конечно, самый главный плюс то, что здесь цены от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Еще одна такая же студия Сосиса-Сосячи. Следующая это два окна. Квартирка 30 квадратных метров. Можно подобную квартиру найти за 7500. Классная. Смотрите, идеально. Два окна, два балкончика. Один нормальный, другой французский. И, конечно же, огромнейшая планировочка. Это вот такая квартирка 54 квадратных метра. Еще раз я говорю, от корпуса к корпусу разные у нас идут планировочки. От корпуса к корпусу. В каждом корпусе немножечко могут быть свои планировочки, немножечко могут быть свои виды. Видите? Окно открыл, птички поют. Не камазы гудят. Не стройка, не идиоты, не кафе, не бар, не стадион, а птички. Птички, горите да вы уже, что как лягушки, как меня слышите? Все, вроде зачерпали. Лягушки услышали и те заткнулись. Как бы вот эта квартира, она в продаже. Смотрите, получается, ну ее в идеале делать комнатка раз комна... раз комната, два комната, а посередине вот тут санузел и кухня с этим окном получается. Да, вот так разделяем. Раз комната туда дверь, это у нас кухня. Вот так санузел, и там стенку, и двушка. 54 квадратных метра прекрасно планируется в прекрасную двушку. Цена за квадратный метр по 250 тысяч рублей за квадратный метр. Для моих постановительных покупателей, то бишь для вас, дорогие друзья, организовываю скидку. С любой квартирой при покупке со мной или с моим агентством скидка с не с квадратного метра, а с квартиры минимум 200 тысяч рублей. Поэтому набирайте меня на номер 8-918-880-0747 и говорите «Парол, Дима!» Хочу скидку, и получаете ее, естественно. Немножечко и тоже. В общем, что я вижу? Я вижу туристическую базу малоэтажного строительства, всего 7 корпусов, 3 этажа, со всей инфраструктуры туристической базы, турбазы. Например, за пример еще раз продиктую, база Шале, Шахе, по-моему. Я там регулярно отдыхаю, каждое лето, нет-нет, хотя бы раз заезжаю. И вот все это будет... В виде жилого комплекса. Поэтому, если вы не хотите типичный квартирник, где у вас, в принципе, все скучно и уныло, то вам сюда здесь все будут постоянно улыбаться. Я уверен, во-первых, атмосфера праздника, плюс горы, природы, птички, красота. Да. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по этим квартирам, по этому комплексу, жду вашего звонка. Увидимся. Не забывайте комментировать, подписываться, и ставить лайк. Пока. До встречи. Жду звонка.